Добрый день, уважаемые коллеги. Я знаю, что члены Совета провели достаточно глубокую работу по изучению этих вопросов, на которых мы сегодня должны остановиться. Позвольте мне сказать несколько вступительных слов. Вы хорошо знаете, что в России 60% населения так или иначе повлечены в образовательную сферу, и граждане должны быть хорошо информированы, как и в каком направлении развивается эта отрасль отрасль, с которой десятки лет тесно связана и их собственная жизнь и жизнь их детей и внуков. В нашем обществе исторически утвердились понимание безусловной ценности, образования, всего, что связано с этой сферой. В последнее время именно с ним, с образованием все теснее увязывается устремление людей к жизненному успеху. Около 80 процентов, Граждан в возрасте до 35 лет считают получение высшего образования важнейшей своей целью. Должен сказать, что еще несколько лет назад тенденции были немножко другими. И то, что они поменялись в направлении, о котором я сейчас сказал, это, конечно, очень э -э -э хорошая, по-моему, подвижка. Это крайне значимый показатель. Он говорит о высокой готовности молодых людей к профессиональному росту. И без сомнения, доступность и качество образования прямо влияют на наши национальные перспективы. Вы знаете, мы приступили к реализации масштабного национального проекта в образовании. Необходимо поддержать школы, вузы, вузы с инновационными программами прежде всего, дать фору талантливым преподавателям и одаренным ученикам. Подчеркну, все объявленные здесь финансовые и организационные меры будем строго отслеживать и контролировать. Кроме того молодым педагогам окажем поддержку в ходе реализации еще двух других национальных проектов по доступному жилью и улучшению жизни на селе. Потому, потому что в принципе все это очень взаимосвязано. В конечном итоге все эти меры дадут дополнительный импульс для системной модернизации отрасли в целом, Модернизация, которая пока идет по медленно и трудновато. Убежден, сейчас уже есть все возможности, чтобы образование Действенно помогала притоку квалифицированных кадров в науку и высокотехнологичные сферы производства. стала эффективной передовой частью мировой системы образования, сохранив при этом, конечно, мы об этом много раз говорили в разных форматах встречаясь, наработанные веками и десятилетиями преимущества национальной системы образования. Все звенья образовательной системы, от дошкольных учреждений до вузовской науки, должны развиваться синхронно и Сопоставимыми темпами. А она сама обязана стать стабильной, современной и понятной людям. Уже в ближайшее время правительству нужно будет проработать решения по обязательному, полному среднему образованию, по кардинальному изменению качества работы средних, специальных и всех профессиональных учебных заведений. Нужны меры, противодействующие необоснованному росту платных услуг в высшей школе. Я хочу подчеркнуть необоснованному росту. Нам пора давно уже навести порядок в малоизвестных, но многочисленных вузах и их филиалах, где плата за обучение стала самоцелью. Не качество образования, не само а именно плата за этот процесс. Проблемой номер один остается качество образования, для чего нужна не только хорошая материально-техническая и методологическая, методическая база, но и достойные условия жизни и работы педагогов. Он – главная движущая сила качественного обновления наших вузов, школ и сейчас нуждается, конечно, в поддержке государства. Вы знаете о тех предложениях, которые были сформулированы правительством в рамках вот этой программы образовательной, знаете о об индивидуальных грантах, выплатах ежегодных премий. Планируем в рамках национального проекта. Мы можем, конечно, подискутировать и на эту тему. Я недавно встречался с представителями профсоюзов, и там коллеги, которые работают в профсоюзных организациях, связанных с образовательной сферой, высказывали свои предложения по этому вопросу. Если у вас будут какие-то соображения, я с удовольствием их выслушаю и, больше того, проанализируем для того, чтобы, возможно, внести коррективы в те планы, которые у нас есть. Однако сами педагоги тоже должны пройти свой путь, путь обновления подходов к воспитанию, к внедрению современных образовательных технологий, к тому, чтобы квалифицированно работать с дистанционными программами обучения и широкими возможностями интернета. Напомню, что к 2007 году мы будем, им интернетом будут охвачены не менее 20 тысяч, а к 2008 году более половины всех школ в России. Второе, что хотел бы сегодня обсудить, это обеспечение непрерывности образования. В современном, быстро меняющемся и развивающемся мире человек должен учиться всю жизнь. И педагоги и в высшей школе, и в начальной, и в средней школе знают это лучше всего, потому что сами постоянно этим занимаются. Мы от этого идеала в целом... Когда я говорю, мы, имею в виду, все население страны еще пока далеки и люди плохо представляют себе, каким образом их стремление продолжить образование будет поддержано государством. Убежден, не только рынок должен стимулировать потребности людей к росту образовательного уровня. В эпоху экономики знаний и инноваций государство, конечно же, должно поддержать граждановые желания наращивать знания. Это, кстати, расширит горизонт возможностей и для самих педагогов. В частности, повысит их профессиональную мобильность. Известно, что в силу демографических причин, из-за прошлых волн падения рождаемости, мы сейчас теряем по миллиону учащихся в год. И учителя уже загружены неравномерно. Одновременно начинает увеличиваться число новорожденных. Как следствие, в начальной школе будет больше детей, чем несколько лет назад. Кроме того, не хватает детских садов, а молодые, особенно работающие родители, крайне в них нуждаются. Регионам и муниципалитетам нужно совместно работать над восстановлением сети дошкольных учреждений. Еще одна проблема – это интеграция профессионального образования с производством. Здесь по-прежнему отсутствует... Долгосрочное планирование и по объективным потребностям, и по самой структуре кадрового спроса. Конечно, нужно активнее задействовать и российский бизнес. Он в этом заинтересован прежде всего. Надеюсь, что Евгений Максимович сегодня тоже об этом что-нибудь нам скажет. Несколько слов об интеграции российского образования в европейскую и в целом международную систему. Наряду с уже... Идущие работой в рамках Болонского процесса просил бы сосредоточить усилия на глобальной программе образования для всех. Россия играет ключевую роль в подготовке заседания восьмерки, где этот вопрос должен быть в повестке дня. Нам нужно активнее заняться продвижением отечественных образовательных услуг и технологий на рынке других стран. И, конечно, прежде всего имею в виду страны-содружества, независимые Государств СНГ. В последние годы страны-содружества стали чаще обмениваться опытом реформ и предъявлять больший спрос на качественные российские услуги в образовательной сфере. Это вполне естественно и понятно. Подросли национальные экономики стран-содружества, стало очевидна их зависимость от роста интеллектуального капитала, потребовался активный оборот знаний и технологий. Не говоря уже о том, что страны содружества исторически связаны с схожими традициями в образовании и науке. Обращаю внимание, существующие здесь возможности не должны быть упущены. И ни в коем случае нельзя допускать ни уменьшения филиальной сети наших вузов в этих странах, ни снижения качества их работы. Нужно также в обязательном порядке заполнять все... Выделенные России квоты для студентов и аспирантов из государств СНГ. Я знаю, что МГУ расширяет свою филиальную сеть, и будем всячески содействовать этому процессу и помогать. Напомню, что третий год действует в порядок, согласно которому до 1% всех бюджетных студентов мы набираем из этих стран. Полагаю, сейчас уже можно проработать возможности для увеличения их числа а с коллегами из «Посодружества» выработать единые, четкие критерии к отбору кандидатов. Может быть, не всегда это просто, с учетом того, что у нас у самих проходят реформы здесь, но это можно и нужно сделать. Больше того, мы должны активнее направлять российскую молодежь на учебу и стажировку в государство СНГ. Прежде всего, по таким дисциплинам, как национальные языки, культурология, история. Это наши самые близкие партнеры, и их культуру мы обязаны знать хорошо. Уважаемые коллеги, хотел бы рассчитывать на самое результативное участие членов Совета и ваших коллег в реализации названных задач. Надеюсь также на более активное привлечение к работе молодого крыла отечественной педагогики. Знаю о вашей инициативе по формированию Национального Совета молодых ученых, педагогов и специалистов. Полагаю, что интеграция здесь. Общественных усилий только на пользу и науке, и образованию, государству, всему народу Российской Федерации. Расчитываю, что Наталья Викторовна Паласимак лауреат государственной премии, за прошлый год своим высоким научным авторитетом и энергией, поможет координировать эту деятельность. Позвольте мне перейти к следующей части нашей работы, к обсуждению всех названных тем и проблем. И предоставить слово. Людмила Алексеевна Вербицкая, пожалуйста.